Показать удаленное управление теплового насоса на Этот тепловой насос установлен в нашем доме. Вот мы видим, что он работает, потому что вращается вентилятор. Если мы нажмем на него два раза, мы увидим, сколько теплового насос потребляет. На данный момент потребление у нас составляет почти полтора киловатта. COP у нас 4,0. Тепловой насос загружен на 36%. Если мы вернемся в это меню, мы увидим, что на улице 1 градус. Вы можете управлять спокойно, находясь на работе или где-нибудь на отдыхе. Вот у нас установлена температура. Если мы нажимаем на плюсик, у нас температура увеличивается. Нажимаем на минус, уменьшается. Тепловой насос, вот ГВС у нас, ну, покуда параметр стоит, но вы бака здесь не видите в связи с тем, что мы меняем на данный момент дома бак, поэтому он еще временно не подключен в автоматику. Ну, в общем, так вот выглядит новая автоматика теплового насоса Templari. Это конкретная модель у нас HR отапливает нам дом 120 квадратов, плюс второй свет, то есть у нас потолок выше 6 метров, вот мы видим, изменились наши параметры, силу немножко стал больше, 35% загрузка теплового насоса, вот здесь мы видим, какая температура на входе, на выходе. Вот эти вот параметры посередки, это больше для сервисного специалиста. Если вдруг вы что-то случайно наклацали, вы можете всегда обратиться к сервисному специалисту. Если у него есть пароль, он может зайти, проверить и устранить необходимые параметры, которые наклацаны излишним.